времени суток, вы с любовью из моего домика в деревне. На деревенском участке или просто на садовом участке очень хорошо смотрятся лианы. Сейчас я стою между баней и гаражом у нас, и здесь у меня всегда, каждый год я сажаю здесь вьющуюся и помею. Она очень-очень хорошо смотрится здесь, и пространство между двумя зданиями закрывается очень зелено, красиво. У меня там, скажем, беспорядок, грабли, лопаты, какие-то ведра стоят, а их не видно со стороны двора. И очень хорошо все это смотрится. Поэтому любая лиана во дворе или на участке, она является и изгородью, и в то же время украшением. Я сейчас показываю свою ипомею. Вьющаяся ипомея, она вот так вот, если повыше поднять, видите, как она далеко-далеко так вьется, метра три высотой. И много лет она у меня здесь сидит. Наслаждение, правда, очень хорошо. И без ипомеи я не представляю себе своего двора. Сейчас я вам хочу показать еще одно вьющееся растение, очень большое. Давайте посмотрим. В данный момент мы стоим... Около стены, это кирпичная стена между соседями у нас. Но она такая не особо приглядная, сделана была давно, и посадили девичий виноград. И настолько это красиво, мне нравится, потому как уже все это заросло. Вот посмотрите, какие такие заросли очень красивые, красивые такие по забору. И декоративно очень смотрится. Так что девичий виноград можно сажать хоть куда на бесе около беседки, также вот можно и пространство, конечно, между помещениями какими-то закрыть. Девичный он так в некоторой степени агрессивен, поэтому так сажать его где-то среди ну, полезной площади, где вы сажаете какие-то растения, свои типа помидоры или огурцы каши нельзя. А вот так декоративно это очень неплохо смотрится. Вот посмотрите, большая стена у нас такая. И он привольно-привольно себя чувствует. И это было сделано преднамеренно, чтобы очень вольготно и красиво рос девичий виноград. Вы можете посадить, сделать живой изгородь и любоваться зеленью все лето. Все лето и у вас будет и красиво, и нарядно, и зелено. Еще у меня есть такая стеночка, которая украшает вьющиеся. Это, конечно, душистый горошек. Он такой уже сейчас отсветший, стенка уже дает свои плоды. Вот видите, семена у меня свои, я их собираю сама. Это просто разноцветие всевозможных цветочков. Посмотрите, как они хорошо смотрятся на сеточке здесь, мне нравится. И ограждение такое у меня там сзади находится курятник. И чтобы его особо не было видно, идет ограждение, у нас тут зона отдыха. Этот душистый горошек очень хорошо, очень хорошее ограждение такой душистым горошком идет. И запах очень интересный такой от этих цветов, когда сидишь на качельке. Замечательно. Цветы всевозможные, разные цветовой гаммы. Их можно собирать, пожалуйста. Очень неприхотливый душистый горошек, я его рассыпала. Поливать уж, конечно, надо, понятное дело. Да вот и все, ничего особенного здесь нет в уходе за душистым горошком, и вам это понравится. Вот еще один пример вьющихся и очень красивых таких живых изгородей вы можете применить у себя на участке. И еще одна красота, которая мне очень нравится, безумно нравится, он у меня молоденький, это клематис. Клематис, посмотрите, какие у него звезды огромные, ну просто что-то невероятное, он у меня третий год здесь. Этот клематис очень неприхотлив в уходе, я его просто обрезаю под, под корень, ну сантиметров 10 оставляю, и все, эта масса у меня идет на укрытие во дворе, я даже планирую, может быть, ми его пересадить туда между зданиями, может посадить еще дополнительно. Разновидностей этого клематиса очень много, есть белые цветы, есть сиреневые. Я мечтаю, конечно, посадить и другого цвета. Здесь вот у окошка у нас веранда, он очень хорошо сидит и такое-то украшение двора. Сядешь на качельку, смотришь на эту шпалеру такую красивую, он разрастается и будет достаточно большой. У меня вот даже окошко не видно здесь на верандочке. Видите, как он все заполонил. Но это, конечно, очень красиво, несомненно. Вот. Но он очень молодой еще такой. Малыш-малыш, всего только третий год. Я думаю, что он еще войдет в свою красоту и покажет, насколько он хорош. Так что вот один еще из разновидностей вьющихся таких лиан, который можно посадить и украсить свой двор. Пожалуйста, это климатис. Конечно, его надо поливать э, своевременно, <с farming> давать ему влаги. Он любит влагу. Э, климатис. мне нравится он, что он не капризный. Правда, не капризный. Вот. Поэтому вы можете его посадить и будете вы очень довольны. Посмотрите, какие-то звезды, они просто сияют, насыщенно фиолетовый цвет у них. Да, будет, будет хорошо, конечно, посадить еще один куст клематиса например, другого цвета, это, конечно, будет смотреться очень шикарно. Но я думаю, я осуществлю эту мечту и посажу клематис другого цвета, очень-очень неприхотливый. Вот информация к размышлению, пожалуйста, вы можете посадить и порадовать себя, созерцая на такую красоту. Ну, невозможно остаться равнодушным. Советую вам посадить вьющиеся лианы в своем дворе, в своем саду. Вы будете наслаждаться красотой своих зеленых изгородей, зеленых стенок. Ну, в данном случае даже не зеленых, а цветных. Посмотрите, какая красота вас ожидает, если вы посадите, например, климатис. Вы были с любовью из моего домика в деревне. Мир вашему дому!